Работает два дня. Уже более 500 человек зарегистрировано. Значит, стабильный заработок платежной системы TRON. Поддержка 24 на 7. Ну, все такое, ничего такого. Значит, регистрация. Логин, имейл, пароль. Входим. Зашла вчера очень поздно и вообще ничего не делала, просто посмотрела, погуляла по сайту, как бы по кабинету и собрала один бонус, не помню. Ребятки, здесь очень много бонусов, десять бонусов. Значит, это наш профиль, доступный баланс, реферальный доход, серфинг доход, серфинг просмотры. Значит, баланс для выплат, баланс для покупок. То есть это рекламный баланс. Мой профиль. Это вот эта наша домашняя страничка. Пополнить баланс. Это по желанию. Это если кто хочет, пополняйте. Кто не хочет, не пополнять – Это уже на ваше усмотрение. Минимальное пополнение трех монет. Значит, заказать выплату. Минималка на вывод. Также три монетки. 3 икс значит Сюда будет прописан адрес кошелька. Я еще ничего не прописывала. И сумма выплат. Есть обменник. Можно менять с баланса на вывод, на баланс покупок. Так. Также от трех монет. Майнинг. Это пожелание. Я здесь ничего майнить не буду. Скорее всего. Здесь уже сами посмотрите. Серфинг сайтов. Значит, вот такое тут идет начисление. Ну и что, здесь все по 10 секунд. Ну давайте один просмотрим. Идет в самом низу таймер. И разгадываем как. 4, 6, 8. Нажимаем. Все. Спасибо за просмотр. Зачет. Таким вот образом будем зарабатывать. Так. Серфинг. Далее. Мои ссылки. Это кто дает рекламу. Добавить ссылку. Название. Реферальная ссылочка. Таймер. Сколько вы хотите. Так. Активно окно. Да, нет. Так. Выделить ссылку. И сколько каждые 24 часа или каждые 12 часов. Цена одного перехода. Вот такое количество. 3 x Кликаете добавляете. Это для рекламодателей. Но прежде чем рекламить, естественно, нужно пополнить баланс рекламный. Далее. Ну и бонусы, друзья. 10 бонусов. Я не помню, вчера на какой-то кликнула. Мне начислили 0.1. 0,1 монету. Первый. Пошли собирать бонусы. Значит. Что? Нужно кликнуть по баннеру. Возвращаемся. Получить бонус. Вот мой логин 0.02. Второй. Так, кликаем. Возвращаемся. Получаем. Вы получили бонус. Вот. Третий. Кликаем. Возвращаемся. Еще получила бонус. Третий. Четвертый. Сейчас я бонус получим. Опять получил. Ну, здесь вот показано. Как бы просмотров бонусов. Что я четвертый да проходила пятый, пятый шестой. Ага, я на шестой нажимала. Вот до следующего для, до следующего бонуса у меня как бы идет тот таймер. Так, шестой, седьмой. Кликаем, возвращаемся, получаем. Седьмой, восьмой. Получаем. Девятый. Получаем. Вот у меня получено, да? В самом верху, как бы. Ну и последний. Кликаем. Получаем. Все. Все бонусы я получила. Вот у меня такое количество 3х. Далее идем. Мои рефералы. Находится реферальная ссылка. Вот она. И также рекламные материалы, пожалуйста. Что еще? А, настройки, друзья. Значит, здесь сменить пароль, а здесь мы прописываем адрес. Сейчас мы пропишем адрес. Адрес мы пропишем. Вот это я Сохранить реквизиты. Все, кошелек сохранен. Ну и выход. Вот такой вот букс. Три рекламки у меня осталось. Давайте просмотрим. Таймер идет. Кликаем. Всем зачет. Спасибо за просмотр. Еще одна. Ждем. кликаем. И последняя рекламка. И разгадываем капчу. Все. Так, мой профиль – это домашняя страничка. Ну и все. Набираем три монетки. Я запишу видео, как наберу минималку. По выводу вот этих вот монет. Ну и все. А также реферальная ссылка на домашней страничке. Ну и я вам показывала, где вот здесь мои рефералы. Также находится реферальная ссылочка. Здесь отображается адрес кошелька. Все, друзья, больше ничего такого нет. Все рассказала, показала. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но ну, неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч.